Ну вот, сажаю, здравствуйте, подписчики моего канала, сажаю капусту. Здесь вот такая вот болотина. Короче, вот такая вот болотина. В принципе, вода для капусты хорошо благо вот ну я тоже земли навозил чуть-чуть и посадил капусточку вот она капусточка и накрыл вот такой вот штучкой на 5 дней на следующие выходные приеду, она вся очень хорошо укоренится. Она ее сейчас притеняет, потому что солнышко шпарит неимоверно. Ну вот, такая вот посадка. Сейчас я здесь он вот будет сажать капусту.